Всем привет, друзья! Сегодня очередное видео по сервису Currency Global. Кто не в курсе, я уже записываю обзоры по нему с конца ноября. А стабильно на нем зарабатываю. 15 тысяч мой депозит был первый, затем пополнил еще на 35. Сейчас суммарно 50 тысяч лежит у меня на этом проекте. И сегодня тот день, когда я окупил полностью свои деньги, вложенные сюда. И дальше я уже буду идти в чистый профит. Это долгосрочный проект с небольшими процентами ежесуточными, но вклад здесь бессрочный, соответственно, без всяких реинвестов можно постоянно один раз вложившись, зарабатывать здесь хорошие деньги. Чем больше, соответственно, ваш вклад, тем больше процент начисления, именно ежедневный процент начисления. 15 тысяч рублей, когда я вложил, я зарабатывал 2% в сутки с этих 15 тысяч, это было, если не ошибаюсь, 300 рублей мне капало. Да, 300 рублей. Затем я дополнил еще на 35 тысяч и сейчас а, зарабатываю 1250 рублей в день, 2,5%, окупаемость стала быстрее намного и соответственно сейчас, сегодня именно я уже купил а, полностью свой вклад и дальше а, уже будет идти чистый профит, чистый заработок, а, чистый пассивный доход, скажем так. Итак, давайте посмотрим, что творится у нас с кассой проекта. 305 миллионов инвестировано, 100 миллионов выплачено, то есть 200 миллионов на выплаты. Вот эта вот разница, баланса постоянно растет. Это говорит о том, что качественно развивается проект, 52 тысячи инвесторов. Если честно, я давненько такого не видел, учитывая, что проект относительно молодой. Ему примерно полтора месяца. Полтора-два где-то так, точно я не помню дата старта, но вот я, по крайней мере, здесь точно полтора месяца. И, соответственно, очень сильно развивается и все круто у этого проекта. Давайте перейдем в мой личный кабинет. По платежкам, по информации, ознакомьтесь по ссылочке в описании. Я уже сделал много обзоров на этот сервис, не буду на этом останавливаться. Сегодня проверяем выплату. 2,502 начисления. Было мне и, соответственно, вчера я не выводил. Сегодня будем выводить сразу за два дня. 2 500 на Payer выведем. Так, рублевый, все правильно. Пин-код. Пин-код при регистрации придумывайте его себе сами. Это для безопасности проведения платежей. Именно если ваш аккаунт взломает, чтобы вывести деньги, нужно еще и пин-код знать. Так, 2 500 на Payer, давайте обновим мой Payer кошелек. 2 500 без комиссии, даже без комиссии Payer мне пришло. А здесь, к сожалению, не написано, что это от этого проекта. Но, в принципе, кто в нем давно, тот знает, что все нормально, проект платит, все круто. А, большие перспективы. Плюс бонусная система. А, напомню, есть за привлечение рефералов и, соответственно, от вашего депозита зависит эти бонусы и за них тоже вы получаете уже определенные денежные призы скажем так а напомню вот здесь вот партнерам написано за 500 поинтов 15 баксов первый бонус скоро я его думаю получу ну и дальше больше уже за 100 тысяч поинтов тысяч долларов самый большой бонус который можно здесь получить ну вот, в принципе, и все. Мне кажется, проект очень крутой. Посмотрим, какие у него будут перспективы в будущем. Не знаю, не буду загадывать, но мне кажется, здесь можно неплохо заработать. Я уже добился своей цели. Кто смотрит мой канал, давно знает то, что я добиваюсь именно на долгосрочниках доходов 1000 рублей, 1000, 1500 рублей в день. И, соответственно, держа 2-3 таких проекта, 3-4 даже бывает. А, соответственно, около 100 тысяч рублей на пассиве ежемесячно мне капает. Денег хватает, в принципе, на жизнь, а все остальное уже все остальные доходы идут уже в другие проекты и, соответственно, на развитие других проектов, скажем так. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать сегодня про этот проект. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваши комментарии. Всем спасибо, до свидания.